Луна взошла на небо склоне мира, Даря среди ночи свой мягкий и легкий свет. Любя людей и всяксущее начало, Она творит своим служением любовь Ко всем и всякому, кому так нужен свет ночи. Вот так и знания неся учителя приходят, и творят среди ночей невежества Светлейшие потоки любви, добра И милосердия, и сострадания вновь.